Ой, сап, геймеры, а также все, кто неравнодушен к игровой индустрии, приветствую вас на моем канале. Сегодня мы собрались не просто так, а для того, чтобы обсудить, какой срач начался в сфере игровой индустрии. Ну а перед началом я любезно попрошу вас подписаться на мой канал и сделать красную мотиву кнопочку серой. Ну а также у меня есть тикток, в котором выходят новости на ежедневной основе в большом количестве, а также телеграм-канал с розыгрышем. Господа, все формальности соблюдаются и теперь, я думаю, мы смело можем начинать. Тема The Last of Us и так всегда вызывала дикие споры между геймерами, будь то консольные игроки, ПК и так далее. Ведь Sony Boy всегда всегда кичились тем, что у них есть такой шедевр, как The Last of Us, и что это действительно игра на миллионы. А любой обзор, который хоть как-то критиковал данную игру, сразу помещался в черный список, и на него выгружалась огромная фура дизлайков. Ведь, The Last of Us, это такая игра, о которой можно говорить либо хорошо, либо никак. Ну, по крайней мере, так думают Sony Poe. Как мы видим, в мире ситуация накаляется, и скорее всего, рано или поздно Activision Blizzard все-таки попадет в руки Microsoft. Лично я считаю, что так и будет. Ведь майки просто играют в долгую, и скорее всего, они уже просчитывали данный ход. А Sony сейчас находится не в самой выигрышной позиции. Хоть они и пытаются всячески закрыть сделку, вставляя палки в колеса Microsoft и сообщая что это все нечестная конкуренция, но я думаю, ничего у них не получится. Интересно слышать такие заявления от Sony от той компании, которая платила разработчикам, чтобы игры как можно дольше не появлялись на других платформах. И теперь вдруг появился настоящий серьезный конкурент. И теперь это называется нечестная конкуренция, одни двойные стандарты. Я думаю, не мне вам объяснять, какой обычно срач происходит между фанатами Xbox, фанатами ПК и также фанатами Sony. Sony. Ведь Sony всегда считали себя элитарным сообществом, которые вообще играют в эксклюзивы, их плойка самая-самая лучшая. А Game Pass и ваши ПК это все ведра. Но так было до недавнего времени, ведь Sony решили просто сливать свои эксклюзивы на ПК. И уже многие из них, конечно же, находятся в стиме и в Epic Game Store. Конечно, это очень разозлило фанатов, но извините, куда деваться, деньги все-таки компании важнее. Зайдите просто на англоязычный YouTube и просто посмотрите критику Sony Боев. Это легендарно. Конечно, все понимают, когда Sony выпускает какую-то игру на ПК, она моментально оказывается на торрентах. Так было со Спайдерменом, так было и с другими играми, и все ожидали такого же от The Last of Us. Но ну, вроде как Sony обещали, что там будет хотя бы какая-то минимальная защита. Но буквально вчера игра вышла на ПК и сразу через 25 минут оказалась на всех торрентах. Тем самым Самым пердаки Sony Боев просто максимально подгорели. Я сразу же записал видео об этом в свой ТикТок, на который вы тоже, кстати, можете подписаться и быть в курсе самых горячих новостей в сфере игровой индустрии. И буквально за несколько часов видео набрало уже больше 160 тысяч просмотров. И, конечно, в комментариях максимальный срач. Но какие же теперь тезисы у сонибоев? Боев, ведь их главный шедевр оказался на ведре ПК. Наберитесь воздуха, потому что... Очень странно читать такие комментарии. Я обычно брал это из TikTok, потому что там у меня их очень много. По одной из гениальных версий некоторые Sony Boy считают, что Sony специально убрала защиту из The Last of Us, чтобы люди посмотрели, поиграли в нее и решили то, что игры на плойке просто лучше запросили свой ПК и перешли туда. Звучит как полный бред, но чувак на полном серьезе пишет такие теории. Окей. Конечно, как оказалось, Naughty Dog не умеет в оптимизации для ПК, и поэтому у многих игра крашится, идет очень долгая загрузка шейдеров, по часу, по два, короче, просто реальная жесть происходит. Но что делать, если игру, на которую ты просто молился все время, вдруг отдали вот этим вот нищим ПК-боярам, и теперь ее никто не покупает за 50 или за 60 долларов, как многие фанаты The Last of Us, которые просто покупали в основном косметический ремейк, а просто бесплатно скачивает на торрентах. Что же теперь Нужно говорить, если ты Sony boy. Конечно, поливать ПК Бояр, ведь они прошли эту игру еще 10 лет назад. А теперь наконец-то она вышла на ПК. Ну и кстати, появились отдельные группировки Sony boев, которые под каждым комментарием, чем кстати повышают активность моих видео. Спасибо, Тикток растет просто, пау, как настоящая пушка-ракета. Под каждым комментарием они спойлеры сюжет первой части The Last of Us, о котором, я думаю известно просто всем. Даже мне, у которого не было консоли Sony, и который не играл в The Last of Us, я уже знаю, что там будет и в первой, и во второй части, потому что я смотрел кучу видосов по этой игре, и просто каждый блогер рассказывает нам о плюсах или минусах концовки. Ну, отдельные группировки ЧВК с Сони Боев реально просто шерстят комменты, и каждому человеку, который хоть как-то смеется, или отправляет какой-нибудь смайл, то, что вдруг эксклюзив Sony оказался на ПК, причем еще и на торрентах, сразу начинает спойлерить весь сюжет и думает, что как-то может быть это повредит процессу от игры. Но повредит процессу от игры единственное, что только оптимизация от Naughty Dog. Ведь игра крашится даже на самых мощных компаксах с RTX 4090. Вот это действительно похоже на некую диверсию от Сони. Адекватного какого-то мнения практически нет, я из больше чем тысячи комментариев не нашел ни одного. Я считаю, что если игра классная, если, например, бы я был sony Сони Боем, почему бы кому-то не поиграть тоже в эту игру на ПК? Окей, можно поделиться этим шедевром, почему бы и нет. Но нет, Sony Бои, теряя свою элитарность, начинают просто максимально токсичить в любой из социальных сетей. И под этим видео, я уверен, найдутся тоже обиженки, которые на просто меня тут максимально пуливать всем, чем только можно. Что показывает данная ситуация, Sony реально теряет свою значимость на рынке игровой индустрии и всячески начинает пытаться отменять сделку Microsoft Activision Blizzard, но скорее всего у нее это не получится и теперь она еще и сливает эксклюзивы на ПК. Ведь как-то зарабатывать надо, а игры от Sony выходят не так уж и часто. И многие Sony бои, чувствуя, что все, элитарность Sony заканчивается. Начинают максимально извучать свою ярость в комментариях. Ведь что еще делать, когда ты больше не элитный геймер? Ну а лично я считаю, что неважно на какой консоли ты играешь, на ПК, на Xbox, на Nintendo Switch, да хоть на телефоне, всех нас объединяет одно, то, что мы любим играть в игры. А это главное. И я вообще за то, чтобы вообще любая компания, которая создает реально качественные проекты, делилась сразу на всех платформах своим творением. Почему бы нет. Ведь так и денег больше заработает и появится больше фанатов вашего продукта. По-моему, это максимально логично. Но, к сожалению, Sony Boy так, видимо, не думают. Ведь для них геймеры на любой другой платформе это максимальные бомжи. И вообще с ними считаться не стоит. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А главное, расскажите, если вы уже поиграли в The Last of Us на ПК, как она у вас? Вылетает, не вылетает? И вообще, какие общие впечатления от данного проекта? А я напоминаю, если вы не подписаны на мой канал, сделайте эту красную мать его кнопку серой. Ведь так будет реально круче и эстетичнее, как минимум. А также напомню, что у меня есть тикток, в котором выходят новости ежедневно в большом количестве и телеграм-канал с розыгрышем. На этой, так скажем, позитивной ноте я с вами прощаюсь, но ненадолго. Увидимся с вами уже в следующем видео. Пока!